установка верхней границы температуры. Короткое нажатие на кнопочку стрелочка вверх или стрелочка вниз просмотр установленной температуры. Если мы удержим любую кнопку стрелочка вверх или стрелочка вниз в течение двух секунд терморегулятор войдет в режим установки температуры. Устанавливаем 25 градусов. Фиксируем кнопочкой вверх. Установка гистерезиса. Нажимаем и удерживаем кнопку «В» в течение 5 секунд. Кнопочками стрелочкой вверх стрелочка вниз можем менять гистерезис. Устанавливаем гистерезис 3 градуса. Фиксируем кнопочкой «В». Теперь надо выбрать режим работы терморегулятора. Короткое нажатие на кнопочку В, просмотр режима работы. Если нажать и удержать кнопочку В в течение двух секунд, можно кнопочками стрелочка вверх, стрелочка вниз менять режим работы терморегулятора. На экране режим работы нагрева. Фиксируем. Режим нагрева. При этом режиме терморегулятор будет работать по следующему алгоритму. Если температура 22 градуса или ниже, терморегулятор включит нагревательный элемент и будет нагревать помещение или другое устройство до 25 градусов Цельсия. Когда температура поднимется до 25 градусов Цельсия, терморегулятор отключит нагревательный элемент и будет ждать, пока температура не опустится до 22 градусов Цельсия. При достижении 22 градусов терморегулятор опять включит нагревательный элемент и будет работать до 25 градусов. И так будет работать по кругу. Теперь режим охлаждения. На экране будет мигать вот такой значок. Фиксируем. Это режим охлаждения. При этом режиме, если температура помещения или другого предмета будет 28 градусов или выше, то включится охлаждающий механизм. И будет охлаждать помещение до 25 градусов. При достижении 25 градусов охлаждающий механизм выключится. И будет ждать пока температура не поднимется до 28 градусов. И так он будет работать по кругу. Теперь режим окна, фиксируем. При этом режиме терморегулятор будет работать в диапазоне от 22 градусов до 28, или исполнительный механизм поднимается до 28, то есть опускается до 22, отключается. Теперь поднимаем, 22 включился, и будет работать до 28 градусов Цельсия. 28 и выше отключился. И последнее. Выключить терморегулятор можно двумя способами. Выключить питание. Или способ 2. Нажать и удержать кнопочку стрелочкой вверх в течение 4 секунд. Терморегулятор отключился. Включить можно терморегулятор коротким нажатием этой же кнопки.